Здравствуйте, я Алла Заднепровская и сегодня мы поговорим об ошибках собственника, выходящего из оперативного управления. Я их обозначила такие в две категории. первое, не твой управляющий, второе размытые роли. На что я опираюсь? Примерно лет 10, а моему бизнесу сегодня 17 лет, я не очень занимаюсь управлением собственным бизнесом. Да, приоткрываю такую завесу. Почему? Не потому, что я не хочу. Потому что я э, много э, и глубоко работаю с клиентами. Как тренер, э, фасилитатор, коуч, командный коуч, консультант по управлению. И в связи с этим у меня просто нет времени у меня у самой есть такой вопрос как это все работает до сих пор и вот три года назад я решила я правильно выйду из управления по всем канонам и стандартам и конечно же что я решила нанять управляющего точно так же как и многие из вас причем я не только имею трехлетний опыт выхода из оперативки я еще и Консультирую и коучу собственников, которые это делают. И, кстати говоря, кейсы моих клиентов успешные. При этом для меня видно совершенно другой путь. Итак, опираясь на ошибки свои, на ошибки моих клиентов, семь ошибок собственника при выходе из управления, из оперативного управления. Первое. Из категории не твой управляющий, пригласить управляющего, который является носителем управленческой культуры, противоречащей культуре вашего бизнеса. По законам систем, а я как кибернетик знаю, как это работает и как это устроено, если какой-то элемент системы сбоится или не подчиняется законам системы, либо он меняет всю систему, если хватает ресурса, если система готова к этому, либо система его выталкивает. Управленческая культура и корпоративная культура это мощные, мощные вещи, которые очень глубоко корнями произрастают из самого собственника и ключевых людей вашего бизнеса. А в дальнейшем, если вы проделали ряд работ и выявляли ценности кредо-компании, формулировали миссию, не только поручив это пиар-агентству, но вместе с ключевыми людьми, хотя бы с собственниками, подтягивая еще руководителей, то такая корпоративная культура, конечно же, вступит в конфликт с культурой, носителем которого будет являться управляющий директор. И ничего не получится. Второе. Пригласить управляющего, который не обладает достаточными лидерскими качествами для того, чтобы быть авторитетом для всей команды. И здесь, конечно же, такая команда, она просто вытолкнет этого управляющего он не сможет быть неформальным лидером, а значит не сможет прорастить те идеи и реализовать те задачи, которые ставят перед ним собственник. Третье. Пригласить управляющего, который пытается применить свой богатый опыт, свои компетенции, свою экспертность, которые дали результат в другой компании, а вашей они не подходят и даже вредны. Покажу на примере. Управляющий, который пришел из системного бизнеса, где есть стандарты, регламенты, в бизнес, где систему нужно строить, конечно же, ему нужны условия, где все уже работает, и он, попадая в другие, кстати говоря, эти другие обладают инновационностью, креативностью, мобильностью, адаптивностью, скоростью, гибкостью. И это хорошо. То, что он предлагает. Первое. Описать должностные инструкции. Второе. Описать стандарты. Третье. Жестко следовать очерченному бизнес-процессу. Бизнес-процессы — это хорошо. И Должностные инструкции, наверное, тоже, но точно не для любого бизнеса. Если брать бирюзовые организации, то это как раз отказ от регламентов в сторону человеческих отношений, да, в сторону гибкости, инновативности, мобильности и адаптивности. И тогда такой управляющий тянет организацию назад. Четвертое. Управляющий отказывается от того, что хорошо работало в организации, в пользу каких-то нововведений. К чему это приводит? Сотрудники компании э, видят, что их труд обесценивается, что их не хотят услышать, что тот успешный опыт, который вчера давал результат, и сегодня он тоже может его давать, да? это те кирпичики, на которые можно опереться и нововведения добавлять. Но не перечеркивать то, что было, и не стартовать с нуля. Это обесточивает бизнес, демотивирует персонал и, конечно же, приводит к расставанию в лучшем случае, а в худшем – к тому, что бизнес теряет деньги. Теперь категория «Размытые роли». И пятая ошибка – пригласить управляющего и не договориться с ним на берегу о ролях, о способе взаимодействия, об отчетности, о том, в какой мере собственник будет включен в бизнес. И тогда тут две ошибки. Либо собственник вообще не включается в бизнес, и он не понимает, что происходит, люди все в шоке, в панике, потому что то, что было вчера, не работает, то, что есть сегодня, пока непонятно и тоже не работает. Либо собственник слишком через голову управляющего вмешивается во все и продолжает не просто управлять оперативно, но и сверхмеры, обесценивая и демотивируя тех руководителей, которые сегодня работают в организации. И тогда у сотрудников возникает ощущение потери контроля. Да, ощущение, что э, компания обезглавлена, или наоборот, непонимание, зачем этот управляющий. Шестое. Сделать ставку на управляющего в надежде, что тот разберется сам, и команда за ним пойдет. Э, ну, я бы сказала, э, наблюдать совсем рядом. Сотрудники могут это принять за игнорирование такую позицию собственника. И команда, которая хорошо ориентируется в самом бизнесе, у команды есть экспертность и в рынке, и в бизнесе, и в бизнес-процессе. Э -э управляющий не обращается к успешному опыту, не запрашивает обратную связь, не признает успехов, не признает предыдущих э -э достижений, стереотипно воспринимает это за сопротивление изменениям. И воспринимает это как за привычку, подкладывая туда такие красивые слова о том, что каждый человек сопротивляется изменениям, и это нормально, и я вас слышу. Да? Все это абсолютно точно не способствует вдохновению команды, вовлеченности команды, и тогда это приводит к разрыву. Седьмое резко поменять стиль управления. И представим такую ситуацию. Собственник с демократическим подходом и стилем управления. И, конечно же, ему хочется большей управляемости, ему хочется большей системности. И он приглашает управленцем человека с авторитарным подходом. И это будет воспринято сотрудниками как... Наезд и давление вместо бизнес-гибкости, которая была, сотрудники столкнутся с подходом кнут и пряник и с напряжением и даже искрами. Они не воспринимают такой подход и даже могут саботировать. Часто собственники задают себе вопрос: а стоит ли выходить из оперативного управления? Если вы чувствуете, что стали токсичны для своего бизнеса, потому что вас уже драйвят другие идеи, и в голове есть миллион проектов, то выходить из оперативного управления обязательно. Иначе это вредно для бизнеса. Какое бы решение вы не приняли, оставаться в оперативном управлении, не оставаться, самое главное помнить, что бизнес – это продолжение целей собственника, собственника, миссии собственника, ценности собственника. И собственник свой бизнес либо ограничивает, либо наоборот возглавляет и усиливает. Поэтому делайте ставку не только на лидера, но и на команду.